Всем привет, меня зовут Макс Риск. Это третья серия, если вы хотите продолжение лайк, подписка. Ну, так, значит, у нас они заслуживают пирамид, вторыми заслуживают. Тут мы не знаем, давайте посмотрим. Давайте тогда с вами сразимся. Вы знаете, как мы бьемся на полном программе. 1-1 сначала, потом уже все остальное. Кстати, у них как-то по два Бакугана. <смех> Мансун, тут тоже по два, по три, по три. Не знаю почему, не третье местом. Посмотрим. Мансунов в бой. Три... А, один-один. Вперед. Ой-ой. Вау, да, он дольше всех. Так, Ха! ветер стихии У меня выполняет силы. И сколько тем? У тебя 260 G. Нормально, у тебя даже 300 не доходит, да? Но еле, -еле дошло, потому что такая способность еще... А, ветер, блин, тебе еще место 30 G. 230 G. За ветром он ветер. Пэм. Ну да, кто-то такой такое вот. Лайк, подписка, запись к Дали с вами ссылки. 230 so G, сок TG. Вот сок Вот такой сок so А. Oh. <coughs> Нормально. 210 G, 203 G. Перевод. 230 G, 210 G. В смысле, что ты, блин, сделал? Я тебе раньше, э, дольше всех был. Да, тебе, а. 200. в общем-то, разница у них. 220 210 g тогда я использую технику ух ты да вот такая скорость и даже отпечатка не победишь мне ну что что что выиграл не пойму даже по моему ты сопротивление сильнее всех ну как мы видим по по по, -по более то... не по дать победу слушать не знаю может хай бы ничья, давайте, ничья. Они сильные боится. Давайте еще Блин, что происходит? Он длиннее всех. ха 230G, ха 210G Нормально. Бел, ураган! Ты ч, блин, папригунчик? Ха-а! Использовать G минус 220G. 220 G. Плюс 10 хай будет. одинаковое. Использовать секретные доспехи. о, -о, -о Это по 100 G. Первый удар сделан. Все за мной. 210 G. что там мне сделать? Что такое сильное, блин? Активировать способность или как там. Монсуном. Так, сейчас подожди, у нас лапки еще. Давайте честно, строю. Лопучие силы. А -а -а. я проиграл. Ха -ха -ха. Бям. Нет! Ну что ж, давай последние. Я так выиграю, типа, но ну, Нове с, -с, с тобой. Мансон бой. No О. Туу. А -а -а. ж так, блин, слабо? 180 G. Ха, сильно. 220 G. Ха, ха, ха, ха. А, 210 G. Тебе конец. Вот, блин. А, -ф -ф. Техника лавает. Ф -ф -ф. А, нет, блин, я застрял. Так, сколько у меня будет G? 250 G хай будет. В общем, ты победил его. Не знаю, как... ты топ-3 топ занимаешь. Офигенно. Новое место занимаешь. Место. Прикиньте, новым местом. Угу. Так, ну что сказать, блин, я не знаю, что, что тогда делать так ну местом. попробовать они, да. Давайте. Работ жестко еще. Так. Мансон на он дальше а -а -а, блин так слабо 280 g -а, тела меня прибавляет -а, 250 g нормально 280 g а -а, стихия ветра -а -а. меняем g силу 280 g э -э, 250 g а -а -а, Блин, ну как так блин а, а ветер стихия огня кстати мы еще и не проверили 3, 3 вот блин ну думаю нормально да ничего не честно же будет, да? 2 на 3 Тут у нас тоже нечестно. Пиши комментарий, как ты думаешь. Возможно, именно твое мнение сойдет, я создам, в принципе, чем бы нет. Ха. О, блин, я слабее, что мне делать? Ладно, проигрываешь. Да. Я в шоке, как так, блин? Как-то получилось, наверное, как-то и приборчил с этим. Ладно, минус бой. да. 300 G. А, блин, 150 G. Атакуем. Да, минус. Я же говорю, я самый сильный. Так, что происходит? 310 302 200 есть 220 же Ту, на вырубаем его. вот бы до последний последний ровно салфет же меня 210 Хайбут. 260 же. 300 g о. тут уже бы посинее кстати хайбут. Тан-тан-тан-тан, ну ты проиграл что то Я же говорю, они а сильны. Давайте туда вместе. Давайте посмотрим. Эм, где они там? 300 g 280G. Нормально. Давай еще. 500 G, да ладно, шучу. 450 G. Нормально, 450 Вместе. 750 G. Вот так, этот, ну, такой себе. 200, ха, 400 там. Бах, тебе кинем еще раз-два. Она ну, же говорил они вырали 750 G. У тебя еле-еле 650 G. Может быть даже 700, кто знает. Вы проиграли, блин. Они сильные. Если они вместе. Ну, а, ну, вы кстати, одолели. Я не ожидал. Как-то случайно. Случайно отлил паук. Наверное, я прибачу силой. Ну, в общем, там интересно было, думаю. Э -э Продолжение только если вы скажете. Ну, в общем то все, все не хватит. Всем этим просмотр. С вами Макс Риск. Всем удачи и пока.